Добрый день, меня зовут Негодина Елена, я сотрудник компании Queen Group, и сегодня я предлагаю поговорить о бликсерах. Бликсер был придуман во Франции компанией «Роботкоп». Бликсер легко превращает продукты в пюре. Изначально его планировали использовать в больницах, пансионатах и домах престарелых. Но постепенно этим аппаратом стали пользоваться и другие предприятия общественного питания. При помощи бликсера можно сделать не только пюре, но и приготовить фарш, измельчить лед и даже замесить тесто. Само название «бликсер» образовалось от слов «блендер» и «миксер». Хотя более внешне он похож на кутер. Как и кутер, он предназначен для измельчения, замешивания и взбивания. Он состоит из цилиндра, внутри которого вращается серповидный нож. У него прозрачная пластиковая крышка с отверстием, благодаря чему можно добавлять продукты в процессе работы. Ножи у бликсера негладкие, с мелкими зубчиками, поэтому он режет и взбивает лучше. Расположены ножи в двух плоскостях, причем нижняя расположена очень близко к дну. Ножи вращаются в два раза быстрее, чем у кутеров целых три тысячи оборотов в минуту. Ножи бликсера легко справляются с твердыми продуктами, а также продуктами легкой текстуры, например, дыни, помидоры или киви. Объем жидкости может занимать до 2 третих объема дежи. У кутера он может занимать только одну треть, но главная особенность заключается в съемной лопасти, выполняющей функцию скрипка. Она помогает оператору прямо во время работы снимать прилипшие продукты со стенки дежи. А при использовании кутера приходится останавливать работу и снимать крышку. Объем дежи бывает разным. Во всех моделях нет редуктора увеличивает КПД двигателя, он может дольше работать без поломок и меньше шумит. Все детали бликсера изготовлены из нержавеющей стали и пищевого поликарбоната. В них отсутствуют узкие щели и глухие места. Их даже можно мыть по посудомоечных машинах. Кнопки защищены от воды, а при попытке поднять крышку двигатель прекращает работать.